Есть такая аналогия да, это... о том, что царская Россия была слаба. Точно так же э, и экономические потенциалы были, до, ну, практически так же, как и сегодняшняя Российская Федерация, тоже не имеющая своей экономической базы или достаточно, имеющая достаточно слабо экономическую базу. Вот это весь разговор, разворот. О том, что для того, чтобы выстоять... Во всех этих перипетиях, которые сейчас раскручены, во всем этом, чтобы выстоять, нужно иметь свою экономическую базу, иметь независимую экономику, которой на сегодняшний день в Российской Федерации нет. И главный индикатор, который я упоминал, является авиация, по крайней мере для меня. Так как это центр технологических всевозможных новшеств, где нужно их применять. А если целые, так сказать, я не знаю, отрасли в Российской Федерации нет, то что ты будешь применять, как ты будешь применять, при желании капиталистов, хозяев, закупить где-то за бугром и, так сказать, здесь вариант отверточной сборки произвести. У них дальше этого мозги не работают, потому что их интересует только прибыль, а не развитие страны, не развитие экономики. Их интересует развитие экономики, но напрямую коррелирует с прибылью. Нет. Первый, да. первый интерес их прибыль. На пальцах, ну, да. на пальцах объяснить? Не стоит. Я уже понял, какого рода я услышал объяснение. А как бы. просто заявляю, что экономистам выгодно развитие экономики. А я тебе заявляю, тебе, как, можно сказать, профессиональный трейдер, я тебе объясняю о том, что их интерес делать деньги, а не развивать экономику. Еще объяснить как? На цифрах. Окей, можешь попытаться. Я не попытаюсь, а я, тебе... я, слышу я Потому... тебе не я тебе не лозунг, я тебе цифры назову. Очень простые. Прибыльность. Полит. Прибыльность производственного предприятия на сегодняшний день в лучшем случае 15% годовых чистой прибыли. Как ты, думаешь, как ты думаешь, если, например, я торгую в банке, делал свыше 70% чистой прибыли? Вот. Если коллеги мои делали и 100% чистой прибыли, как ты думаешь, финансовая структура так сказать, подамут под себя все эти производственные объекты? Нет. Да? Ты так считаешь, да. что нет? Да. Ты в курсе, да, что как бы, есть база, надстройка, как бы это ваша тема. Финансовый сектор, это надстройка над производственным сектором. Да, он куда прибыльнее, потому что он отвечает за распределение денежных масс. Если ты эффективный трейдер, эффективно вкладываешь деньги в лучшее на и там инструменты. Молодец, сделай свои 100%. Но когда все начнут заниматься именно этим, что они будут продавать? У друга, что ли? О, вот здесь вот ты сам подвел, как говорится, к моменту, возможному моменту с кризисом, серьезным кризисом. Не каким-то там как отдельным. Нет. Общим для страны. Потому что ориентировка всех на вкладывание денег туда приведет к одному о том, что в конце концов, эта пирамида крякнется. И выживать начнет тот, кто имеет натуральный гризис, продукт. Кризис – это нормально. Это даже а, для тебя нормально. Но для страны, для людей это не нормально. Ой. Да, ненормально. Для меня нормально, а для людей не нормально. Типа, для для, меня для людей тебя, не... сторонника рынка, это нормально. Для тебя, сторонник капитализма, нормально для людей, для а -а -а. страны... Окей, давай, Тогда объясни, что такое нормально. Нормально? Это что когда есть плановая экономика... ты, что ты когда говоришь, что для меня это нормально. Потому что ты сторонник рынка. Поэтому ты имеешь, так сказать, <с> <merchandise> <Нет. nın> позицию оппонента. Вот, вот нормально, кто такие логикой языка подружись, а, Когда я спрашиваю, что это значит, не надо говорить, потому а что... А я ты тебе объясняю trazer. о том, что нормально это, когда плановая экономика. Нет. Нет, нет, погоди. Это определение. Вот ты вот просто взял, открыл словарь и пишешь слева нормально, справа вот Для тебя лица, для это плановая экономика. Для тебя нормально рыночная экономика. Для меня нет, нормально для и меня правильно нормально, плановая экономика. Нет, для меня нормально это значит это событие в рамках ожиданий. Это событие не противоречит, как бы, в работе системы. Вот это я подразумеваю, как Какой говорю системы? А? Какой системы, давай. Это, это, это определение слова. Я Какой системы? Какой системы? Ну, в данном случае экономической. Какой да, системы, вот. любой давай. Системы, Есть. Любой системы. Нет. Когда я говорю, что, например, э, икать, это нормально, я говорю о биологической системе. Нет. Ты уходишь ]剃твая... от вопроса. Есть четкий вариант ответа. Есть рыночная система, есть плановая система, экономика. Э -э нет, нет, нет, нет. нет. Вот, вот, есть социализм, um, есть капитализм. Последовательно, давай последовательно... Есть социализм, кормятèn... есть капитализм. Я, за кирпичом, я, понимаю, что я тебе я, что как я раз этот сматать. фундамент и даю о том, что есть капитализм, есть социализм. Есть плановая экономика, <Camera> есть рыночная экономика. Ты сторонник капитализма, ты сторонник рыночной экономики. Я сторонник угу. социализма, я сторонник э, плановой экономики. Вот тут вот наши интересы ну, столкнулись это... лоб в лоб. А я Окей. жду продолжение лекции. На, на мой взгляд, достаточно для тебя. А это, это мой фундамент. Да. Или твой фундамент? Твой. Да, что можешь а на нем мы... умещаться, стоять, твердо, так сказать, если тебе позволит. Конкуренция. Угу. Конкуренция с кем? Ну, с твоими же, так сказать, единомышленниками. Ваш главный, так сказать, козырь-то конкуренция. Ну, ну, Пожалуй. Ну, ничего, главный козырь. Ну, а конкуренция? Что это такое? Что, что дает конкуренция? Нет, не определение, ты своими словами скажешь. Это и называется определение. Окей, okay. конкуренция. А, это противостояние в каком-либо состязании. Под состязаниями я имею в виду любую активность, которая... А, любая игра. Вот, в игре это состязание в игре с не нулевой суммой. Это конкуренция. Хотя в mm -hmm. игре с нулевой суммой это тоже. В общем-то, будет, да. Конкуренция это состязание в любой игре. Хотя я на самом деле, как бы, просто масло масляное сказал, конкуренция, состязание, это синонимы. Тогда надо что-то вот по-другому. По-другому. Ну вот смотри, давайте по-другому дам, как говорится, с своей точки зрения. Во-первых, конкуренция. А, конкуренция и... это борьба противоречий. Вот. Конкуренция. Это, это экономическая, экономический термин, который подразумевает борьбу двух, трех, пяти, десяти кошельков, где побеждает один закон. У кого толще, тот и прав. А, нет. А это твое понимание конкуренции? Ну, это много. Естественно. Естественно. Кто побеждает на финансовом рынке, тот у кого, так сказать, портфель толще по деньгам, тот и двигает. Ту или иную акцию, ту или иную да. облигацию, тот или иной фьючерс туда, куда нужно. Ему нужно. Это возможно. Это возможно. Но проблема в том, что на рынке он конкурирует с тысячами таких. Блин. У тысяч могут быть сотни миллионов, а у этого деятеля сотни миллиардов или триллионов. Что ты можешь против толстого кошелька сделать? В такой ситуации ты ничего с ними не сделаешь. Вот об этом... Так Если и... у тебя по какой-то мифической причине. Так я про это и есть, говорю. Есть игрок. Так... Не, про это? Про то, что ты утверждаешь, что есть на финансовом рынке игрок, который сильнее. Это не игрок, не игрок. Нет, милейший. Это деньгами играть нельзя. Больно это. Нельзя. На бирже не играют, на бирже торгуют. Понятно? Какой называй э, нет. Я, я до этого использовал термин игра из теории игр. Ты попустишь немного? Меня не интересует, извини. Меня не интересует, как говорится, порука, оттуда. Потому, ходит, вот что, вот вот потому что если меня, например, учили по второму высшему экономическому э, биржевым вопросам, то на практике, когда что называется, я в лоб совсем с этим столкнулся, я увидел простую вещь. Простейшую истину, что все, что там рассказал профессор или хрен его знает кто так сказать, великовозрастный дядя, вот весь этот мусор словесный про биржевую деятельность. Его просто-напросто сбросил из башки в старый кулек из ста старой рекламной газеты, скомкал все это и выкинул на помойку, потому что на рынке свои правила торговли, а не то, что рассказывают, блин. И вот тогда, как говорится, изменив подход к этому, и изменив подход к тому, что это не игра, это торговля, в этом случае, как говорится, уже перешел в плюс, в прибыль. Понятно? Молодец. Может, если будет интересно, я поинтересуюсь у тебя нюансы нюансов торговли, только накуя ты -то мне это рассказываешь, я не спрашивал. А я про конкуренцию у... тебе объясняю. Потому что в любом случае, везде, в любой отрасли, в любом направлении вопрос толстого кошелька на первом месте. А, нет. Ну вот, я не знаю, если пример привести, вот выбери кого-нибудь, то сейчас будет... Хотя ладно, с Илоном Маском нельзя, у него самый большой кошелек. Хорошо, вот давай Илон Маск будет конкурировать с Биллом Гейтсом. У Илона Маска больше кошелек. Слушай, что, я, в я, я, я в Российской Федерации живу. Я в Российской Федерации живу. В моем понимании все эти, так сказать, деятели, это все одного поля ягода. Ну, окей. Значит, ты согласен, что Илон Маск способен конкурировать с Биллом Гейтсом на помощь программы... Они не будут конкурировать. А? Они договорятся. Потому что у одного и у другого разные направления в отрасли. У каждого своя отрасль. Нет, ну вот сейчас, сейчас Маск зайдет, но в отрасль... Слушай. Он уже в отрасли он делает Слушай, для своих ты мне скажи вот что. Ты можешь в их мозги залезть и, так сказать, сказать о том, что вот этот вот деятель деньги будет вкладывать в эту отрасль, вот этот вот в, в эту отрасль. Ты хочешь так развернуть вопрос, что ли? Это объяснить. А нет, это а ты это делаешь. Нет. Меня не интересует. Ты меня говорит, меня не, не интересует. Меня, меня, меня не интересует ни Маск, ни кто-то оттуда. Меня вообще Америка мало интересует. У меня один вопрос. Вокруг Российской меня Федерации. Тебя Мы о У, кто У меня один Ты вопрос. Говоришь, У меня один вопрос. У меня... Еще раз. У меня один вопрос. Вокруг Российской Федерации. И в Российской Федерации на бирже, на финансовом рынке, а все у нас кругом финансовый рынок, держит верх тот, у кого толще – кошелек. А, все вокруг нас финансовый рынок. Расковыщи, это утверждение, что, что это значит? Потому что первичен финансовый оборот. Все, что, так сказать, показывают, объясняют и говорят – тут же комментирует деньгами и количеством денег. Не про то, сколько выпущено там, я не знаю, того или иного продукта, а говорят о том, что, о, там сотни миллионов долларов или еще там что-то. Сейчас, так как это первичная тема, да, говорят про миллионы тонн зерна, но одновременно с этим мне от этих миллионов тонн ничего не светит. Потому что на дворе капитализм, потому что на первом месте стоит вопрос прибыли. А хозяевам, так сказать, капиталистам, выгодно вывести это зерно и продать там, за валюту. Может быть, и что? Извини ты меня. Же торг, ты же биржевой торгаш. Извини меня. Мне, да, как ты человеку... Можешь как, ты можешь через себя пропустить это зерно. Мне, как, как человеку, от этого что? Я в магазин иду, я не могу нормального хлеба купить. Я в магазин иду, я не могу нормального молока купить. Дальше. Дальше. Дальше. Вопрос ЖКХ. Постоянное повышение тарифов. Постоянное. Каждый год. Чего хорошего? И что? И что? Ничего хорошего. Ну и что? Вот об этом и речь. Я, я не понял, вопрос ко мне какой-то. Так я вот это вот и есть, вот это и есть все, слабое звено. Значит, надо. Вот это и есть а слабо, слабое звено в экономической всей этой базе. ЖКХ, что ты несешь, господи, блин? Ты меня троллишь, что ли? Это ты пришел сюда, попытаться, так сказать, под колоду подшутить. Извини. Не получится. Я, да, да, конечно, думай за меня, как бы вот как ты заявила на маску с Биллом Гейтсом, думал, что они не да Меня не интересуют они говорят, меня не интересуют они. Меня интересует Российская Федерация. Да, и я. Раз уж ты за меня думаешь. Ну ты пытаешься свою теорию, так сказать, протолкнуть, рыночную. Я пока ни в ничего не пытаюсь Конечно, ничего. конечно. Ты же сам сказал. Ты же сам согласился с тем, что ты оппонент, тем, что ты сторонник капитализма, ты сторонник рынка. Я, я сторонник капитализма, да. Все, ну о чем речь-то? Ну, я, тебе, я тебе ничего не проталкиваю. Это ты льешь как, вот, кучу-кучу какого-то... Извини, это говно. Ну вот как бы я потрогал это, да, по консистенции, говно понюхал, ну говно. Ну то есть... Я пытаюсь зацепиться хоть за что-то твердое Как inception. ты можешь за зацепиться, когда у тебя под ногами рынок, а он всегда шатается и гибкий? <segundosfanened> ]ты ж нет, нет, Подожди, нет, нет, нет, ты же ты сам нет, сказал, нет, нет, нет, ты же, сказал, него, ты Hindы, же сам darkness, сказал, ты же сам сказал, ты же сам, ты же, сам, ты, ты же, ты же, ты же, so ты же, ты же, ты же сам, ты сам сказал о том, что, кризисы для капитализма, кризисы для рынка. Это нормально. Это нормально. Ну вот об этом речь, поэтому такой... ты и не можешь за что-то зацепиться. У тебя нет опоры под ногами. Рынок, вот, вот он нас, такой, зыбкий. Кризис. Вот с тобой у нас сейчас кризис в общении, потому что, ну, я не знаю. Я надеюсь, этот троллинг, потому что вот, это лучший вариант. Худшая у тебя проблема какая-то с психикой, которая не дает тебе воспринимать то, что я говорю. И то, что ты сам пытаешься сказать. Лучше, когда я говорю, что я пытаюсь зацепиться за что-то мыслью, ты говоришь, что подо мной рынок, и я не могу зацепиться, потому что он шатается. Конечно. А что, что не так? За... А что не так? Это... У нас сейчас кризис общения. Вот. Нет, нет, нет. А, ты не сваливай с темы. Ты не сваливай с темы. Проблему, ты не проблему. Ты с темы не сваливай. Экономическая база, экономическая платформа. Я говорю, нет, я говорю про кризис, а ты про что? Какая у тебя там тема? Я про это говорю, о том, что то, твои слова, о том, что кризис для капитализма это нормально. Кризис это вообще нормально? Ну, для капитализма, для капиталистической системы, для рыночной системы. Нет, кризис в любом. Для плановой экономики... Лю сфере Нет, для для да, плановой для плановой, экономики, кризис, для плановой, это плановой для экономики. экономики это ненормально и поэтому плановая экономика позволила развиваться стране несмотря ни на какие кризисы несмотря ни на какие войны страна развивалась да, именно и именно поэтому в Великой Отечественной войне победу одержала советская страна, Советский Союз, советская власть благодаря э, плановой экономике. Конечно. А благодаря чему? Благодаря героизму советского народа? Так советский народ дрался... А дрался нет, за, нет, за что? Народ. За У советскую народ. власть он дрался. Что он дрался? За советскую власть он дрался. Да, ну, он, за брата Волкова он дрался. Не. Ладно, не важно. Вот вы За кого дрался солдат, блядь, за кого там? Давай-ка без делал, мата. Давай-ка без мата. Ну как же без мата? Блядь. Очень есть, просто. Я без мата разговариваю. Изволь есть. без мата да, разговаривать. Изволь без мата разговаривать. Ну ты разговариваешь без мата, ты молодец. А я как капиталист. Ну, ну, извини, тогда я тебе, так сказать, клюв закрою, если будешь дальше материться и не сможешь себя дальше в руках держать. Ты же мог? Сколько времени мы разговариваем? Давай, посмотрю. 15 минут мы разговаривали точно без мата. Но теперь-то кризис накаляется. Но меня не интересует твой кризис. У меня кризиса нет, потому что моя опора на плановую экономику где методично, методично шло развитие экономики в стране. Как бы там ни было. Я не знаю, в чем прикол. То есть это, наверное, я не знаю, забавно, или кто-то рядом сидит слушает это. А мы сделаем так, что это будут слушать. Точняк. Наверняка вот этот вход, он транслируется куда-то еще. Куча про социализм, сидя жгута. Дед несет какую-то чушь про социализм, про плановую экономику. Чувака горит. Вот уже как материться, Все про свои кризисы. Ну, это забавно, да. Я, правда, пытаюсь как бы держаться. Ну, у меня сложно. Сложно. Потому что ты как раз держишься за рыночную экономику, за капитализм. Поэтому для тебя и сложно, и зыбка под ногами. Потому что он сыпется. Нет, сложно меня выбесить. Да, ну да, в принципе меня сложно выбесить, потому что Потому что ты уже материшься, и ты говоришь, это сказать, это является показателем того, что тебя сложно завести. Если бы тебя невозможно было завести, ты бы не матерился. Ну камон Я как бы начал материться с самого начала. Так вот. меня такой В сторону вопроса, сказать, эмоций. В сторону всякую там психику в баню. Давай, вот. А мы остаемся на данный момент. Каждый при своем. Ты будешь доказывать в любом месте, что рыночная экономика, капитализм это хорошо, и кризисы в нем это нормально. Но расхлебывать населению той или иной страны все эти экономические кризисы придется своей шкурой, своим животом, своими проблемами. Ну да. Вот. А когда плановая экономика работала, то эти вопросы, которые происходили, кризисы внутри Советского Союза, внутри Советской системы, из-за внешних факторов. И главный фактор, главный показатель проблемы, это нападение внешних сил. То есть всей фашистской, нацистской Европы 14 государств пришли в гости, чтобы уничтожить советскую власть. За которую как раз и сражались деды. Какие 14 как какие? Германия, Италия, Испания, Франция, Бельгия, Венгрия, Франция, Чехословакия. Чего? Чего, блядь? Франц, Францию захватили, что ты несешь? Какой захватили? Извини меня, а подразделении французских эсэсовцев, которые до последнего защищали э, Рейхстаг, ты про них ничего не знаешь? В курсе, но, камон. Нор Норвегия та же самая, Австрия та же самая. Какая, какая, какая Россия, какие русские солдаты? Какая, какая Россия, какие, солдаты? Какая, какая Россия? Какие, какие, какие, какие, какие, какие, какие, русские солдаты? Это была советская страна и это был советский народ. И что? Ну вот захватили бы Советский Союз, ты бы тогда значит и тогда бы 15 европейских государств напали на Китай, например. Мы видим о том, ну, что мы видим люди, о том, что не хотят в а хотят мы смысл. видим, что советская власть, советский народ отстоял не только свою землю, но и добил фашистскую гадину в Берлине. Ой, mm -hmm. а, возвращаясь к кризису, ну да, в принципе, в капитализме, при рыночной экономике кризис это нормально. А в плановой экономике, да, и там как бы. Обычное население, вот они все свои куры, страдают за кризисы. А в социализме нет, да, видимо. Окей, видимо нет. Видимо, вот кризисы просто копятся, копятся. В 1991 м Исчезают. Наоборот, кризисы как раз раскрутились, потому что, грубо выражаясь, развернули страну в 1985 году на рыночные рельсы. Кто это развернул? Горбач. В шестом году был издан, издан указ о том, что появилась предпринимательство на территории советской страны. Появился президент, о, хрен его знает откуда взявшийся. Артелей не было, что ли? Чего? Артели. Какие артели? О чем ты говоришь? Нет, их не было. Это что, частные конторы? Нет. Все... Это объединение каких-то чуваков, которые... Вот, Значит, по собой. отраслям, по разделению... И объединение в том-то и дело. Но это не были частные конторы. Частного производства, частного производства на территории Советского Союза не было. Оно появилось. Оно появилось после НЭПа, уже при Горбаче. Ну окей, что такое частное производство? Частные средства производства. Ну и ладно. Вот если мы артель считаем в юридическое лицо одно, это было бы частное производство. Вот смотри. Это понятно, что там 4 человека, у них якобы четыре человека Нет, нет, собственно, друг Нет, никто бы не зарегистрировал никакую артель как частника. Это понятно, что никто бы это. Ну и все тогда о чем речь? Речь, речь о том, что юридическое экономическая экономическое это разные вещи, чувак. Значит, отступление. 4 человека друг с значит, называется ТО раньше называлось артель. Значит, все эти ТО твои, все они были при Горбаче легализованы и озвучены и указом оформлены тем самым 86 -го года Ладно. до этого а, до и, конечно, этого разницу, вот от значит а, до этого проблема с развития и становления социализма на территории Советского Союза. Нет, погоди, чуть -чуть. Нет, нет, нет, милейший. Сначала теперь рассказ... извини Раскрут... меня. Ты свою позицию Начало высказал. Ты, будущую, теперь... ты дал нет, тезис. Ты... ты дал тезис про артели. <связь> ты дал направление про э, частную собственность средств... на средства производства. Я тебе сейчас отпарирую ее, а, потому ну, что вот ты, вот меня, а ты меня ты меня попытался с термином артели вывести. Как говорится, в ту историю, но ты до конца ее ведь не рассказываешь и не говоришь. А та история очень простая. Когда, а, если ты, когда, когда, когда, Окей, думал, ты когда в 20-е годы была проблема развития экономики в советской стране, она вполне естественно была после той же самой Гражданской войны, после... Всех этих иностранцев, которые пришли на территорию Советской России. Все эти оккупанты иностранные, все это, так сказать, с этим поборолись, уничтожили, устранили, но проблемы в любом случае экономически остались. И в связи со всем с этим, что произошло? Был включен НЭП, новая экономическая политика, про которую Владимир Ильич Ленин как раз и сказал, это отступление от социализма. То есть, это был элемент возврата в капитализм, но в то же время это отступление. Или не стоял за, э, так сказать... Ну, то есть, он признал, что это вынужденная мера. Но развитие в любом случае должно быть социалистическим. И вот на, сто, на несколько лет этот НЭП включился. Да, появились и артели, и частники. все это по появилось, раскрутка пошла. Но за это время, пока все эти частники ловили деньги... Государство, то есть советское государство, занималось развитием промышленности. То есть вкладывались деньги в те же самые станки, в то же самое оборудование и в тех же самых специалистов. Так вот, шаг за шагом движение пошло, и в результате, когда все эти артели выпускали, там, ну пусть примитивно выражусь, 50-100 пар там, обуви в месяц, то, когда включилась фабрика обувная, то она выпускала уже тысячи пар обуви в месяц. Таким образом, в этой ситуации, за кем сила была? Раз НЭП, раз рыночная экономика, за фабрикой. Фабрика была какая? Государственная. Таким образом, шаг за шагом НЭП загнулся. Он никаким приказом убежал. Никаким приказом он не был устранен. Этот НЕП. Так вот, повторение НЭПа только уже без поддержки советской страной, без поддержки, э, так сказать, государства. Вернее, наоборот, поддержка государства была против советского строя, против плановой экономики это как раз 1985 шестой год, когда пришел Горбач. И когда была раскрутка перестройки которая, что называется, и уничтожала плановую экономику, а раз уничтожая плановую экономику, уничтожала и советскую власть. Вот это вот цепочка. И поэтому оппонент сбежал. Всего хорошего, слушатели.